Наш разум – это многогранная, многоуровневая и многомерная структура накопления информации, восприятия, осмысления, реакций. Несмотря на то, что мы все живем в одном пространстве, у каждого человека своя реальность. Да, наши реальности соприкасаются, взаимопроникают, влияют, подавляют или усиливают друг друга. И все же реальность индивидуальна у каждого. Каждый человек создает свой уникальный мир. Рождается новый человек, знакомится с миром и через родителей узнает принципы и структуры жизни, формирует свои первые дистинкции, испытывает свои первые реакции, модели поведения. Это первый договор с миром, который ребенок заключает через своих родителей. Потом этот договор меняется или даже переписывается заново, но базовые настройки на реальность человек получает от своих родителей или от людей, заменивших их. Да, все мы родом из детства. Путем выбора какие-то настройки мы принимаем, делаем их своими, какие-то отвергаем, с какими-то боремся, с чем-то не согласны. И в этом заключается принцип построения индивидуальной реальности. Реальность строится на основе выбора. Выбор, осознанный или неосознанный, человек делает каждый миг своей жизни. К сожалению, многие даже не осознают, что и когда выбирают. Только представьте себе, сколько минут вы прожили за всю свою жизнь. Сколько выборов сделали, сколько дистинкций хранится в вашем разуме. И они управляют вашей жизнью. Со временем, чтобы эта корзина не переполнилась и не свела человека в безумие, Большая часть информации перемещается в бессознательное хранилище. А реальность закрепляется в жесткие рамки. Под названием «Я знаю, что...» Иными словами, «Это мое». Так формируется привычная картина мира. Файлы продолжают накапливаться. Влияют на реальность. Паттерны, стереотипы. Установки, выборы, решения, модели поведения, психологические защиты. Если человек не проводит периодическую осознанную ревизию во всем этом гремучем наборе, а природой, кстати, такая ревизия предусмотрена, это возрастные кризисы, представьте, сколько мусора хранится в разуме. А в реальности, когда корзина переполнена, Разум сбрасывает всю эту ветошь в тело. А дальше у каждого накапливается свой набор психосоматических расстройств. Представьте себе компьютер, в котором больше 20-30 лет никто не чистил куки, кэш, вторичные файлы, хвосты и прочее. На котором стоит старая антивирусная программа. А операционная память забита программами и большая часть из которых ну, вообще не работает. Устроит вас такая техника? Да, конечно, нет. Вы лучше купите новый компьютер. То же самое происходит в разуме. Стоит только разницы, что новый разум и новое тело вам никто не вытащит. Ну, разве что в следующей жизни. И даже это можно было бы пережить. Ну, умерло так умерло. Если бы люди не имели способность коммуникатировать друг с другом, а следовательно обмениваться друг с другом этим самым мусором, иными словами, заражая друг друга. Если вас что-то не устраивает в вашем разуме, в вашем теле, в вашей реальности, ну, значит, пришло время вынести мусор и провести генеральную уборку на всех этажах. И впредь не допускать такого беспорядка. Профилактика всегда лучше дезинфекции, а уж тем более лучше клинической госпитализации. Вот для чего нужна психотерапия. Конечно, как и в любом другом направлении, специалистов много, мастеров единиц. Но не отчаивайтесь, для того, чтобы вы могли какие-то завалы и проблемы разобрать самостоятельно, на моих ресурсах есть большое количество техник, упражнений, авторских методик. По сути, это ваш практический инструментарий. Для создания чистоты, порядка и гармонии. И, соответственно, осознанной жизни. Как результат, это удовольствие от каждой минуты жизни. Драйв и эффективность. Не затягивайте сильно. Начните наводить порядок прямо сейчас. Действуйте. И очень быстро ваша реальность начнет вас значительно радовать. До встречи.